Мисмилля Алхандулилахиру Билаламин десятый урок. И на этом уроке мы пройдем Адамайер, местоимение. Я ты, он, она. Потом мы с вами пройдем Аинди Вали. Анди и Ли. В чем разница между Анди и Ли? Также мы узнаем, что такое Маа. И мы еще узнаем, что такое мужской имя в мужском роде. Имя в мужском роде. Итак, Адамайер. и местоимение их три. И это Вахия, Адамайерусалясатун, Гия. Первое, мутакальным то есть тот, кто говорит, в данном случае, аммунур. Она, я, она, это я, переводится. И когда я говорю, это мой дом, я говорю, байти, байти, мой дом, мой дом, байти. Сначала слово байт, потом на конце присоединяю дамир. Его называют дамир слитный который приходит вместе со словом. А есть раздельный. Вот это первое слово. Анна, я. Я. А, в общем, здесь, видите, дамир, местоимение, может быть отдельное, а может быть слитное. Может быть в составе предложения, в составе слова, она приходить, а может быть отдельно от слова. И вот в данном случае, она это отдельный. Я. А здесь обойти. Мой, переводится уже, мой дом, моя машина, моя книга, моя школа, Байти, Мадрасати, и тянется в два раза уже Кясра, здесь тянется в два раза. Саярати, Китаби, Исми, мое имя. Значит, мы мы прошли. Второе. Аль-мухатабу, мухатабу, кому я делаю обращение, кому я обращаюсь. Мухатаб, второе лицо. Анта-ты. Например, анта-ты это отдельные местоимения. А байтука значит, твой дом, твой дом. Кя нужно добавлять. Когда мы обращаемся к мужчине, мы говорим байтукя, байтукя, саяратукя, китабукя. Сарирука, курсиюка, халямука. Понятно, да? Дамир. И третье. Альгаибу, ибу Отсюда произошло слово гыба. Гыба, третье лицо. То есть его с нами нету. И про него кто-то что-то говорит. Это называется гыба. Значит, аль-хайб третье лицо. Гуа, он. Гуа, он. Он гуа. Байтугу, его дом, Саяратуху, его машина, Китабуху, Палямуху, Мактабухухухухухухухухухухухухухуху. Это Гайб. Значит, у нас три вида. Три вида у нас есть. Первый. Мутакеллим, Мухатаб и Гайб. Мутакеллим, Мухатаб, Гайб. Она антагуа – Это нужно запомнить. Это нужно запомнить. Это правило. Всю жизнь потом будете использовать его. И значит, мутакеллим. Альмузакер нас. Смотрите, мутакеллим. Тот, кто говорит первый род, да? Альмузакер – мужской род или женский род? Здесь одинаково будет. Я. И когда мы добавляем к слову, байти будет, да, например. Гада байти – это мой дом. Гада байти, это мой дом. Перед нами предложение. Предложение, именное джумля и смия, и она состоит из двух слов. Гада байти, гада муптада, байти, хабар. И хабар, он состоит из двух. Состоит из двух. Там сначала байт, и потом еще к нему присоединен дамир. Байти, мой, мой, да, мой дом. Так, дальше. ИСМИ Мухаммадун. Мое имя или меня зовут Мухаммад. ИСМИ. ИСМИ. Видите? Мое имя. Мухаммадун. ИСМИ это будет Муптада. Мухаммад будет Хабар. ИСМИ ФАТИМАТУ. ФАТИМАТУ. Почему заканчивается на, тан, на, на даму без Танвина? Потому что женский род. Женские имена заканчиваются без танвина. И Сми мое имя Фатыма. Аби, Вауми, Фильбейти. Аби вауми, фильбейти. Мой папа и моя мама. Фи альбейти в доме. Мой папа и моя мама. Видите? Аби уми. Понятно, да? Это все мой, мой, мой, мой папа, моя мама в доме. Анди, калямун. Анди, калямун. У меня калямун. Карандаш. У меня карандаш. Ли, ахун. Ли, ахун. Ли, ахун. У меня есть брат. У меня есть брат. Ах, это брат. Ах, ах, мой брат. Если мы еще. Добавим Дамир в конце. Ахи, скажем, мой брат. Ли Ахун, Гада байти. Исми Мухаммадун, Исми Фаты Мату, Аби Вауми, Фильбейти, Энди, Калямун, Ли Ахун. Везде, во всех предложениях, мы видим, как добавился Дамир. Домир, Дамир, «Дамир» местоимение. Именно мутакалим. Будь это мужской или будь это женского рода. Дальше мухатаб. Второе лицо. Давайте посмотрим. Мухатаб. Аль мухатабу. Мухатабу. От слова худба. Да, или хидба, Когда мы сватаемся к девушке, мы говорим хидба, хидба, хидба делаем. Обращаемся. да, Сватаемся. Значит мухатаб. Худба. Имам проводит худбу. Мухатаб. Второе лицо. Аль-Музаккер. Здесь уже только мужской род, смотрите. Ада Это байту кя. Это твой. К мужчине обращение. Это твой дом. Ада байту кя. Кя. Кя. Саярату кя. Кя. Ма. Исму кя. Как тебя зовут? Как твое имя? Масмука. Здесь мы сразу на сэ перепрыгиваем. Масмука. Масмука, если мы хотим соединить два слова, мы читаем. Масмука. Дальше. Саяратука, Джамилятун, Твоя машина красивая. Саяратука, джамилятун. Джамиля Абука. Твой папа. Вауммука. И твоя мама. Фильбэйти в доме абука ка фильбейте. ум ка а а у тебя карандаш?» Аляка, ахун а у тебя есть брат?» Аляка, ахун Так, дальше смотрим. аль му теперь». Сначала у нас был мухата мудакер мужского рода, теперь к женскому роду мы обращаемся. Смотрим. Аль-мухатабу, аль-му Гадабайтуки. К женщине мы обращаемся через ки. Это твой дом. Масмуки. Как тебя зовут? Саяратуки Джамиля. Твоя машина красивая. Абукива умуки филбейти. Твой папа и твоя мама в доме. Айдаки халамун, а у тебя есть карандаш. Аляки ахун, а у тебя есть брат. Теперь смотрим. Аль-Гайб, Аль-Музакер, Аль-Гайб, Аль-Музакер, Аль-Гайб, Аль-Музакер. Третье лицо, мужской род. Гадабайтуху, это его дом. Масмуху. Как его зовут? Как его имя? Саяратуху Джамилатун. Саяратуху Джамилатун. Его машина красивая. Абуху вауммуху фильбайте. Абуху вауммуху фильбайте. Его папа и его мама в доме. Аиндагу калямун. А у него карандаш. Аляху ахун. А у него брат. Теперь к женщиной. Теперь мы обращаемся к женщине. Ал-Гайбулму Аннасу. Гадабайтуха, это ее дом. Масмуха, как ее зовут. Саяратуха Джамилятун. ее машина красивая. Абухава Умуха Филбейти, ее папа и ее мама в доме. Айдаха Каламун, а у нее карандаш. Алаха Ахун, а у нее... Брат, Анди. Анди, смотрите, здесь разница есть. Анди, что такое Анди? Анди это у меня, да? Это применяется, когда мы приписываем к себе какую-то вещь, лигори или атель, у которой нету атела, разума. Книга, машина, дом. Понятно, да? Я говорю, Анди, Байтун. Энди Саяратун. Энди, Энди, у меня, у меня, у меня, у меня. У меня это, у меня это. Все, что не имеет атл, я вот говорю через Энди. Энди. То есть Энди Китабун, Энди Саатун, часы, Энди Дараджатун, велосипед. Но когда я говорю ли, это означает лиля. или... Я уже это лиляака или обращение к тому, что имеет акл? Здесь уже через имеющий акл, разум. Я говорю Ли ухтун ва у, у меня сестра одна. Ухтун. Ли бнун ва бинтун. Ли бнун ва У меня сын и дочь. Ли умун ва абун У меня есть мама и папа. Аля ахун А у тебя есть брат? Правильный вопрос. Айнда табун? а у тебя книга? Правильный вопрос. А вот неправильные вопросы. Айнда кя ахун. Это уже неправильно. Мы сказали, что Айн дай. Мы применяем, когда у нас вещь какая-то неодушевленная, не имеющая акл разума. Аля ке китабун Ли или Ляка. Мы говорим для имеющих акл. И поэтому здесь два вопроса неправильный. Их надо поменять. Если бы ты сказал алякя ахун, это было бы правильно. Аль-айдаки айдакя китабун, то тогда было бы правильно. Дальше. Ма. Ма. Это лорфуль-макян, лорфуль-макян, лорф. лорфу То есть обстоятельство места. Место это уже означает. С. С. Аль-исам, это значит исам, аль-лади бадаху. И значит, исам, который приходит после него, маджрурурун бель-кисрати, он будет заканчиваться на кесру. Маджрурун бель-кисрати, аль-исаму ляди бадаху, маджрурун бель-кисрати. То есть, ма, -а» если после него приходит имя, то она будет заканчиваться на кесру. Ма -а Халидин. Смотрите, Ма -а Халидин с Халидом, Я приехал с Халидом вместе, да? Маа, получится это мудов халидин, мудофун и Хараджа хамидун маа халидин. Смотрите, вышел хамид вместе с халидом. Захабат табибу мааль Отправился табиб вместе с инженером. Врач отправился вместе с инженером. Куда они отправились, неизвестно. Может быть, в столовую. На обед отправились. Дагабат-табибу мааль-мухандиси. Ман маакая али. Кто с тобой? О, Али. Маи замили. Со мной мой друг. Мой приятель. Маахалидин, Правильно. Маахалидун, Неправильно. Мы сказали, что имя, которое приходит после маа, оно будет всегда маджрур. Бель кясрати, заканчивается на кясру. А здесь на дамму закончилось. Маахалидун, махалидан. Неправильно. Нужно читать махалидин. Айша тумаага зауджуга. Аиша с ней ее зауч, ее муж. Айша тумаага зауджуга. Айша с нею ее зауч, ее муж. Айша Зауджуга. Здесь неправильно то, что, а еще это же женский, женский род, имя женщины. А маагу, когда мы говорим маагу, дамир гу, это для мужчин применяется. Здесь нужно сказать маага, ага. Это сегодня уже урок мы новый прошли с вами. Дамиры, дамиры, именно женский га, нужно говорить маага как вот в, посл в последнем слове «зауджуга». А то перевод получается «Аиша вместе с ним ее муж». Вместе с ним «Магу». Нужно нам сказать «вместе с ней, с ней ее муж». «Мага зауджуга». Вот как будет правильно. Так, дальше. «Манмака яали» «Кто с тобой?» О Али Май Замили вместе со мной мой приятель Замили мой приятель Май Замили Манма -а Али Мака -а Замили здесь неправильно неправильный ответ Мака -а вместе с тобой мой приятель неправильный ответ нужно сказать Май Май Май и еще одно правило. аль алямуль Мульмудакеру, аль бита и а Мужской род. Имя мужского рода. Имя мужского рода. Который заканчивается на та та низ, На та заканчивается женского рода. та та низ. Он тоже не принимает танвин. Мы раньше говорили, что фаты-мату. и шату который на Тамарбуту заканчиваются. И еще имя оно. Все женские имена у нас заканчиваются на просто Дамму, например, да, без Танвина. И еще, а теперь есть еще мужские имена, у которых Тамарбута в конце. Запомните, они тоже не принимают Танвин. Хоть он и мужское имя. Смотрим. Мухаммадун. Понятно здесь. Хамзату, смотрите, Хамза, у него Тамарбута на конце, значит та, а, Танвин не принимает. Халидун, Тальхату. Халидун принимает, Тальхату не принимает. Махмудун принимает Танвин, Муауяту не принимает, потому что Тамарбута на конце. Та, та нис называется. Та женского рода. Хусейнун принимает, Усамату не принимает. Хамзату принимает. Хамзату принимает, Хамзатун неправильно, Тальхату правильно, Тальхатун неправильно. Барак Аллаху фиком, Ва жезаком хайран, Ва задаком Аллаху айлман нафия. Субханак Аллаху би хамдик, Ашхаду аля илляхейля Астагфирука, илейка.